Всем привет, зрители подписчики наших каналов. С вами Веном и... Не знаю, кто-то со мной играет. Как Какой-то ноунейм. No <связать> <связать> Короче, с вами Гриф, пацаны, Веном. Да. И это какая-то там серия 30 -я. Не помню, какая уже. Это сотая. Мы же тут просто умираем от скуки да. в этом Риме сраном. Чтоб он горел в Аду. Ну, а мне... <связать> ты что, там империя уже от Испании до... До Германии Да, да, есть такое Ну, в общем В общем, я хожу Да И я не знаю, куда идти тут, но сейчас опять будут восстания сраные Я заколебался уже их подавлять Короче, когда у меня будет империя, я не буду делать Да, логично Ты, наверное, знаешь прав, наверное Возможно так, ладно, я пойду опять мочить этих долбанных испанцев Я смотрю, новый появился город Надо им помочь, от него избавиться Нифига Мои, Моей царице уже 51 год Старуха Стар... Старуха, вы ж замуж за Карпа Старая шлюха Не, Немецкая Ладно, шучу Мудрая а, царица Мудрая царица, да И мне бы мужика в, в царили как-то ну да, было бы, наверное, неплохо. Да, вот у меня же бабы бесит, феминистки. Ну, феминистический, античный мир, ты не знал, что ли? в античности женщина была царицей в каждом государстве. А цари а? были только чисто эти, как их мешки с э, спермой, короче, просто спермачи только и делали, что только трахались и ничего не делали больше Такая, да уж, Такой античный мир был На самом деле, царицы правили, царицы воевали Потому что я просто только... Лизали одно место Ну ладно, короче Это немного <с отступление Потому что реально, раньше Пром-топл-вар было все по-другому Они что-то взяли, обновление сделали Какой-то дурацкий Ну и царица до хрена Раньше не было столько цариц Видимо, какая одна из программистов просто решила словить лузов с обновлением. Он не хочет со мной торговать. Он, да, он Да именно. Не понтуйся, давай торговать. Съешь сникерс. Не тормози. Не хочет. Может, давай договор не нападения вместе level? с торговлей. Нет, он даже не хочет да, договор не нападения, как вообще. Как так-то, а? Я думал, по-любому будешь договор не нападения, просто просить, умолять. Короче, видите все нахрен, пропускай <laughs> Ничего все равно интересного не происходит. А, блин. Да. там прокачался. Как обычно. Какой-то воитель качнулся. От того, что он тупо в армии находится, идет прокачка Странно. Блин, я боюсь то, что у меня будет сейчас восстание в Ольви. Ну, типа, я, я сейчас могу еще одну армию подвести в нее. Через несколько ходов. Белос, ну, чума. Да пта мои типа, чума. Чума-чума. Так. Чума. Нет, Нет. Нет. странный сосед. Как достать сосед? Сукин сын. Почему, когда начинает запись, все время начинает сверлить. Потому что не прекращается у тебя сверление. Нет, ну типа, из тег огонь не, не прекращает. Да. Типа того. Так, ладно. Ёптель-моптель. Он все ближе ко мне начинает сверлить. А то он тебе в голову подставит сверло. Знаете, на самом деле пятница 13-ая игра. Блин, игра я ещё. И вас при по-любому Что ж поделаешь? Мне ничего делать, во всяком случае А, ну, у меня там 11, гарниз... 11 отрядов в гарнизоне ну, Через два хода будет восстание Примерно Через ход, то есть Блин, тут восстание будет, всерьезно? Блин, да у меня тоже восстание Какого хрена? Минус 91, да вы что, офигели? А, -а, а, блин, сейчас у меня опять город захватит Ну да, это жизнь, кстати а, ну, кстати, общий порядок заход плюс 2 будет На следующий ход Это тупо, потому что у меня город я захватил, у него нет вообще гарнизона Его захватывает сходу Ёпп, на театр Очень странный Бэкблейд мне попался в руки, я вот смотрю у него и что за херня Вау Оскифу тут стак стоит Я даже не видел его и он направился на гетов которые который с каким-то утепленным материалом hmm. А как же рассеивание тепла? Почему мы два хода идти? До этого странного города? Я не знаю, там блядь, болота какие-то или что? А, ну степь, ну тем более, блин а, там мост, ну конечно, там же, там же река. Точно, блин. Да. Короче, подожди, 30 так будет. Бля, я вывел армию с городами, там флот у него стоит. Так там у тебя дофига гарнизон. А, у тебя там флот. Нет, мы побиты, кстати. У тебя большой, но он побитый, да. Ха. Самое а смешное, общем, что это город без стен. There's такой огромный гарнизон. Да ладно, я выведу одну армию. Ставские скиты куда-то с стаком пошли. На да, я смотрю так. Ну, я посмотрю так. Странно. Так, вот, не, не хватит армии, ну ладно. Когда поведу это. Может они с кетами воюют Наверняка. Сейчас гляну даже. Да по-любому боюсь с ними, 10% мире. Ну, да, наверное, да. Так, а повы. Давайте-ка торговый договор. А, блин, я сейчас на при... ⁇ п, телемоптеры. Я сейчас на приня принял договор о падении их. Ну, ладно. У них всего один город, как я О, они торговец, какие здесь красавцы. Там один город, я его, если что, захвачу. Нет, я его потом. Ну, не скоро. Нет, я сначала от скифов избавлюсь, потом буду уже их захватывать с гетами. Ну, наверное, сначала гетту захочу, конечно Так, Вифини, давайте торговать Они приняли ваше соглашение, отлично Гаватия, давайте с вами торговать Не хотите? Ну, как хотите Гетты, будете торговать? У них тоже бабы правят Феминистка хреново Феминистический античный мир Нам не рассказывали Посмотрите. этого в учебниках истории да. Оказывается, мир был под бабами Не, я, кстати, не помню, история античного мира ну, в каком-нибудь классе была в Классе, пятом. наверное, в пятом? пятом. Ну, да, как в пятом У меня, по крайней мере, точно У меня тоже, по-моему, в пятом классе был Ну, по нарастающей ведь идет. сначала самые древние Да-да-да и... В последнем платье там уже со времен 20-21 век случается mm -hmm. Именно Понт. Давайте торговать. Зачем мне вам вот догонь на падение? Они а тригеры тоже. Ну, пошлите. Иди, точнее, идите нахер. Удачи вам. Речные так. Еблан. Ой, ебланы. Именно, и ебаны. Так. Ну, кстати. Если оно пойдет на этот город, то тут на ладно. По идее, все стенок должны здесь защититься. Так. Ну блин, я не знаю даже. Если тут восстание будет. У меня горизон везде восстановлен, восстановлен уже вроде. Да, у меня уже везде восстановлен горизонт. Так что я в любом случае отобьюсь уже. Что-то везде восстания появились. Странно, я тут Эдик даже издал. По помощи первого захода пристал ну, У меня игра свернулась Ладно Надеюсь, так, ну ладно, запись да. не пропала Продолжаем Прочнее, шляпать да, Пропускаем Постановника <laughs> давай, давай. забыл Нормально. That так, смотри, it. что будут скифы делать. Скифы. Скифы. Скифы. Скифы. Оу. Где... А. Стоп, а где куда-нибудь пропали-то? Убежали. О, тофак. Восстание, восстание, восстание. Так, да можно эту армию оставить в городе? А эти две армии отправить на, на салоху. Там, блин, 15, 15 отрядов. Так, а тут у меня восстания не было. Нет, было. Блять. Господи. гребанные грёбаные мятежники. Сукины дети заколебали вас вставать. Ну, кстати уже общественный порядок повысить будет получше конченый конченый и и на да. конченый типа я типа корейские эти именно так что нам нужны здесь наемники такая вся провинция Дракон, Блин, то есть заколебали. А, смотри-ка, варвары отхватили свои территории. Отлично. Я теперь могу захватить их у вас. Сколько у вас войск? Скутари. Ого. Ветераны, щитоносцы, 70. Ближний бой. Нормально. Да уж, нормально. Чуваки умеют драться. Там Блин, сквозь? я забыл. Бадоноги поставите, брат. Литанская. <свят> Знать большая Гарнизон с, му... с муниципиями. <свят> Нормально, у меня доход от Галича. 59 монет. Оу, Богатый город. Ты вообще. И Не говори. <свят> так, хватит грабить мои территории, чертовы, варвары. Убить. Я первый это не ваша территория. Это, это мои. Это Блин, так. ну ты вот хорошая такая провинция на прибыль очень. Салоха. Алоха Нет, салоха. Алоха, Дэнс. <связь> так, куда я тебе дверь отправлю? На этот город, а? <связь> Катар, бы... Куда же ты побежал ему а ну, стоять? Я тебя не собралась. отпускал. Так, там дома ты возле того города. Ариминиум. Ариминум. Минус вот. еще один. Так, урон. Вот в бою. Давайте, ребята, Вак инк забегайте. Отлично. Ой, до сих пор я смотрю с порядком хреново у нас очень все. Ну, стало получше, хотя. Бля, некоторые провинции тупо не из-за чего Хреноват с камень. Ну нет Пожалуйста, не надо сверлить Здание помойки Здание помойки? Да Блин ВТФ? Плохо очень Германская бастиона баллист А, так это типа гарнизон будет? Нифигасе Твой сосед подтверждает это Да, подтверждает Сукин сын С Карфагеном у нас отличные отношения, забавно Карфаген должен быть разрушен, как говоришь Сразу минус отношения Тут, смотрю, варвары немножко позахватывали Надо Испанию освобождать да, no. фигово, что с удовольствием все очень плохо у нас. Он просто очень быстро захватываешь, наверное. Да не из-за этого у нас же империя. Срана. А, по всей империи туда. Сраная империя, бля, Только минусы дает. Единственный плюс этой империи, что риск... Гражданская война очень низкий стал Больше никаких нету здесь. Ну, выходит, выходит так, да Так, технологии давайте ка поставим Изучение дальше Институт права давайте Вот, кстати, реально вот эти технологии они дают очень большой баф Надо mm -hmm. их изучать Капец. ёпсель -мопсель. Я думаю в комментах напишет, когда этот момент дойдет на видео. Напишет, что идеальное прохождение с соседом Так и вот пишу. Веном. А, ну там, ты как-то говорил, я помню, с вами Веном, Гриффансен и... Надо было сказать Сосед. <departed skeletons> оказывается, оказывается время есть коп на троих может просто напишет Блин, вообще конечно их меня бесит короче я пойду у нас рупа дверь Ну, это будет разумно. Можешь видос снять еще. С труп соседа под дверью. Ч классно? Нормально. Заслужит вашего лайк. Он стал со мной торговать. Кемерицы есть еще какие-то. Кемерицы не хотят торговать. Может с Македонией хочет? Нет, Македония так и не хочет до сих пор. Короче, я не знаю, что нам нас можно стрельить два часа. Стену. <laughs> Мудёный херожестой. Он тренируется. Он да. строитель, наверное. <смех> Каменщик. Каменщик. Три дня без зарплаты работал. Вкалывает работяга Он подтвердил. <смех> а еще он украл хлеб из лавки. <смех> Давай. Так, все завершено Появляется новая фракция Да, да Ярость Новая фракция появилась на моей территории Аримаки. Ариваки да. Фракция уничтожена Каситаны. В смысле Каситанов уничтожили? Я с ними торговал вообще-то А <laughs> ты уже давно с ними не торговал А, или нет? Читы я не помню. Кассетаны наход... находились уже далеко от берега. Типа, ты с ними уже давно не торговал. А, да? Уже ходов ладно. пять, наверное. Ну ладно, ладно. Ну, это я их уничтожил, типа. Ты уничтожил кассетану, ты что офигел? Да, они были конченые бомжи. Ааа, соседушка, зачем? Зачем ты стреляешь? Не знаю, там, стена валивается или что? Он укрепляет стену, ты ничего не понимаешь. Он ставит баррикады, не знаю. Это как в Атиле, там можно баррикады строить. Да уж точно, блин. Так, вон, буду следовать качугу первого воина. 14 ходов будет случаться. Так. Ладно, это армию выведу все-таки. Не. будет, да? Мне всегда казалось, балканская культура обозначается фактом Какой-то фигой. <свят> Где балканская культура, там такой значок как фига. <свят> ну, я, честно говоря, не знаю реально, что это за значок. Вообще какой-то странный. Так ладно, тогда буду эту двигаться. Наверное, да, в следующем году буду нападать на этот, наверное. А эта армия вернуть из город. Обороняться от мятежников. Этой армии, я не знаю даже. Как бы тут тоже бегают, а там, пару отрядов. Ну, то пофиг на них, я думаю, будет вообще. Ну, и будут туда двигаться тоже, эта армия сюда. Подводить ее. Так... Так, мне 5000, надо их потратить. Порт могу укрепить до сотни. Ну, стоит ли? Какой, какой вообще смысл? Ладно, да в этой провинции я... Менюэдикт. Здесь бессмысленно будет вообще. Лучше в этой поставлю. Вообще, 5 заход плюс 10. Так, а у меня восстание в какой провинции, снесекрет, а вот вижу. Четыре отряда, ну ладно, буду, наверное, генерала еще одного, пожалуй. Вот мужик, отлично. Ну, вот, пардон, копейщик, ну ладно. Будет оборонять Галич. Um, так, найму-ка ему воинов-волков, наверное. Три отряда. Волков, петухов. Ну, кстати, по, -по защите эти петухи <к aquele> Знаешь, сколько у них защита? Сколько? 115. Ну, нормально. А, атака. <к behaviour> атака 35. <к <к <Internal> ну да, так себе. Не, зайду то, что... Ну, для того, чтобы издержать зерж атаку какую-нибудь. Ну да, против конницы, например. Ну, или просто их э, поставить. Э, ну, можно так. Атаковать. Да, во фронт можно их поставить. С флангом. Да, а... Воины полков с флангом заходить. А, я им их попробую даже. Против мятежников хочу посмотреть, как они дерутся. Так вот ему. Отлично. Так, Будорик Сиана построю, наверное. Построю, построю. По порядку у меня там ну, такой все. Что такое вождя. Доход от малого хозяйства 100. Фермерский рынок. Хм. Не вот, Сколько скорость исследований плюс 5. На, построю это, пожалуй. Еще пару ходов осталось, блин. Угу, uh -huh. так он решай ход Давай Так, а если 10, oh, new... а, все равно будет восстание Должно его отбить в любом случае Так, мы, наверное, на этом можем сейчас серию закончить Ну да, сейчас ход завершится, закончим серию Закончим или нет хотя еще чистких идеалов я не... что-то ага. не видел. А -а -а. мирный договор. ну конечно надейтесь надеюсь торговые соглашения с нами Тилу предлагает торговое соглашения с нами прикинь а Тива? Тилу какой-то боксман в Болгарии да какие-то варвары Ну, пофиг не как бы а правда лучше будет договор не на ты господи, ты до него доберешься, не знаю, там холод через 50, наверное Ну да, не скоро Побег рабов, печальные новости, многочисленные рабы собрались и убили своих хозяев Да и пошли не нахрен этих рабы Слушай, вот я обожаю искусственный интеллект, он просто вот, когда я подкажу городу, он сразу сваливает Я просто, не понимаю, вы Ну, это супер, имба, искусственный интеллект Да вообще Просто сваливает, когда я подхожу к его городу. Королевский, интеллект. <свист> да, уж блин, точно. Как <свист> вы меня battle. заколебали, варвар. Умрите. Умрите. Сыны медведи. <свист> <свист> Армия называется. Сбавьте <свист> этот мир <свист> от вашего присутствия. <свист> так, а у Гетта там что-то я не вижу. где Гетта в чума. У него стак умирает просто. Ну у них там, кстати, бом... а ну серпоносы какие-то появились. Копейщики. А, ну это странные бомжи. У него только четыре отряда нормальных. Фампии какие-то у меня появились. Десятый легион. Легион Персик? Нет. Я не знаю, уж что там придумывать. Кормящий боевых чай. Ладно, переименую его в... Кого переименовать-то? Дай-ка подумать. так как? Гапота. гопота? гопота. Угу, да. слушай, бомжи полные ладно, бомжи. я назову эту армию назову эту армию армия так я только что хотел как назвать, но я забыл настолько хорошая идея армия Yes. А, их назову Боддики. Ну что так не называл. Be э, это дело мне не предложил торговлю, я мне не предложил. Я у него сам запрошу еще и деньги отдастся, блин, две тысячи My friend. Mercant. We do not want your gold. Полторы тысячи мне отдал Спасибо. Спасибо Все бабки отдал Строголь Которым еще не дает душу. Ну да Так. Блин, тут мы, эти Восставшие есть у нас на пути Ну, типа хрен с ним Мы посмотрим, я хочу, чтобы они меня Засаду устроили, у меня 20 отрядов Хочу посмотреть, как они попытаются легион распить. Будет очень интересно. Наверняка они попробуют меня в, в засаду взять. Не, мне кажется, нет. Мне кажется, должны. Это будет слишком тупо. Но Это будет интересно, я бы сказал. Потому что боевой дух проседает у нас очень сильно, если мы в засаде оказываемся. Четыре на будет... 4, 4 отряда нападает на, на 20 легионов. Я Думаю. имею в виду, что они возьмут еще наемников и они снаг тоже соберут. Он так тупо не будет нападать, ты что думаешь? Он тупо нападет четырьмя отрядами? Ну, они, же, они же тупо набирают потом наемников. Там наемников 20 отрядов можно взять, до хрена у меня. украинцы я смотрю. Так ты наймей наемников вместо него. Там у меня там два отряда не хватает. Сбери его наемников. Смысл. Чтоб не наемников. Да, блин, супер. Круто. Все деньги просратили. Супер Да, Алматы, давайте торговать. Полторы тысячи дайте мне. Давайте две тысячи. Давайте три тысячи. Так, давайте две с половиной, ладно. Они отказались. Ну ладно, давайте две. Сейчас надо Да нет, должен. Да, согласился. Так. У меня денег не хватает уже, надо что-то делать. У меня 3 тысячи сейчас 3 800. У меня 12 тысяч прибыли, а мне не хватает ее. Надо больше. Да? Да.